Итак, все знают, что сейчас происходит и наш канал не про политику, но я скажу так. У меня есть лишь одна родина, это планета Земля, все остальное лишь разноцветные тряпки и я ни с кем не воюю. Что касается ситуации на рынке, я скажу во-первых в общем смысле, потому что рынок напрямую связан с ситуацией в мире, а в жизни Черные и белые полосы циклично сменяют друг друга. То есть присутствует такой закон баланса, как закон гравитации. К примеру, день, ночь, свет, тьма, холод, тепло, коррекция, рост и так далее. Баланс всегда в нашем мире присутствует. И без коррекции не может быть роста. Без негатива не может быть позитива. Без черных полос не может быть белых полос. То есть черная полоса в нашей жизни – это лишь разгон перед позитивной стороной. И, как правило... А негативные моменты длятся недолго. Также на рынке вы можете заметить, что коррекции длятся недолго по сравнению с ростом. То есть позитива в нашей жизни больше. Поэтому нужно лишь просто перетерпеть Данный этап, проявить терпение, что самое-самое важное на рынке Теперь самый главный вопрос, что делать и что дальше будет? Естественно, э этого никто не знает, особенно в текущее время И а, что делать, я также не могу вам подсказать Сейчас, в принципе, опасно советовать что-либо делать, потому что я не знаю ваши возможности То есть я знаю свои возможности, я знаю, что я буду делать, поэтому я скажу, что именно я буду делать Но это... Ни рекомендации, не совет. Потому что сейчас я не могу ничего рекомендовать, ничего советовать. Поступайте так, как считаете нужно. Скажу только небольшую информацию насчет России. То есть из-за санкций могут заморозить долларовые и евро счета в банках. Но это не касается рублей. То есть если вы храните деньги, доллары на бирже, то ничего страшного не будет. В банке их могут заморозить, но не факт. Рубли не заморозят. На карте Так что вот то, что я узнал Итак, негатив всегда рождает возможности И чем больше мы скатываемся на дно Это не касается рынка, это касается всей нашей жизни в принципе Чем больше мы скатываемся на дно Тем легче будет от него оттолкнуться Поэтому чем больше негатива, тем больше возможностей Которые можно пользоваться И спросить себя, хотите ли вы пользоваться этими возможностями То есть допустим Если рассматривать ситуацию 17 годом, 18 годом, да, когда у нас был миндage рынок, а в то время мало кто пользовался этой возможностью. То есть они не думали наперед, они не думали, что нас ждет впереди. А сейчас можно об этом задуматься. То есть сейчас многие не думают наперед, не думают на перспективу, не думают, что нас ждет впереди. Поэтому они не пользуются этой возможностью. А если у них, конечно же, есть возможность этим, этой возможностью воспользоваться. Поэтому всегда смотрите на перспективу. Мы знаем факт, что рынок у нас всегда растет. Биткоин у нас всегда растет и уже в течение 12 лет у нас он только растет, тренд только восходящий и коррекции, как мы видим, они проходят а, небольшое время по сравнению с ростом, то есть негатив всегда а, занимает меньшую часть по сравнению с позитивом. Все коррекции являются возможностью Для покупки, для набора позиций И для ожидания дальнейшего роста Поэтому, естественно, что я буду делать? Я, конечно же, буду пользоваться возможностью Я это уже делал, и я буду продолжать это делать Поэтому ничего не изменилось Зона для покупки находится От 40, для меня до 20 тысяч Я это уже говорил Сейчас цена дошла до уровня 35 тысяч Локальный уровень поддержки Это хорошее место для такой локальной покупки А Следующая цель будет, естественно, 30 тысяч 35 тысяч это для для меня лично второстепенная цель, поэтому здесь не обязательно покупать. Всего 30 тысяч это очень хороший зона для покупки. В целом, биткоин не очень сильно отреагировал на текущую ситуацию, но картина по-прежнему остается даже больше, я бы сказал, неопределенной, чем негативной. То есть, по сути, мы просто им на одном месте в консолидации. Ничего у нас особо и не изменилось, и это хорошая возможность для набора. А недельный тайфрейм также говорит о неопределенности. Какого-то сильного негатива или позитива я здесь не вижу относительно текущей локальной картины. Есть факт в том, что мы стоим в одном большом накоплении от уровня 30 до уровня 60 тысяч. И естественно в накоплении происходит набор позиций, набор покупок. И это я и делаю, это я советую делать и Это, естественно, не финансовая индивидуальная рекомендация Это то, что я делаю лично сам Если вдруг мы пробьем накопление, у нас будет еще больше возможностей И напоминаю, что нам нужно думать лишь на перспективу и проявлять терпение Кстати, недавно поступил вопрос мне в инстаграм Кстати, подписывайтесь на инстаграм, я там отвечаю на ваши вопросы Смотрите, лично для меня, по опыту уже могу сказать, не только по своему опыту Сейчас гораздо выгоднее, гораздо эффективнее гораздо безопаснее просто покупать криптовалюту на споте, чем торговать краткосрок или средний срок. То есть вы можете получить гораздо большую прибыль с гораздо меньшими рисками, чем при обычной стандартной торговле краткосрочной. Сейчас, естественно, все находятся в убытке, но факт в том, что нет никакого убытка, пока убыток не зафиксирован, если вы покупаете на споте. То есть вы покупаете монету, и монета становится вашей собственностью. То есть вы покупаете количество монет, и это количество остается неизменным, изменяется только цена. И вы уже сами решаете, по какой цене вы хотите продать. Если вы хотите продать в убыток, то так тому и быть, это ваше решение. И именно за счет, за счет вашего решения вы получите убыток. Пока вы не продали, у вас нет никакого убытка, и вам остается только ждать и проявлять терпение, и смотреть на дальнейшую перспективу. А перспектива только одна. Только рост. Сейчас можно просто купить криптовалюту на споте, немножко подождать. И вы получите гораздо большую в долгосрочной перспективе прибыль, чем э, тот трейдер, который торгует в средний срок или краткосрок. Это я уже э, как бы понял на своем опыте и на опыте других людей. Пока есть такая возможность, нужно ей пользоваться. Потом, когда крип, крип, криптовалюта станет более популярной... Такой возможности уже не будет Сейчас только все зарождается, поэтому пока есть такая возможность, нужно ей обязательно пользоваться И я считаю, что это самая большая возможность за, я думаю, десятилетия последующие Сегодня я куплю криптовалюту НИР, цена практически дошла до нашей первой цели на понижение Это цель 7 долларов, поэтому сегодня я покупаю криптовалюту НИР по проекту Напоминаю, что я инвестирую по 100 долларов каждый день в криптовалюту с 1 января Поэтому НИР Набираем НИР, так, НИР, че он не ищет, окей, НИР, USD, маркет, 100 долларов, купить, подтвердить. А, вчера я, значит, купил чилис а, CHS, криптовалюта, и сегодня купил NIR. Следующая цель для покупки, а, также я могу купить, когда а, цена дойдет еще немножко пониже, то есть дойдет до нижней границы области поддержки, и далее цель для покупки а, NIR, это 4 доллара. Там, где находится у нас трендовая линия поддержки. Вот все мои активы на данный момент по проекту, который начался 1 января, это экспериментальный портфель и статистика у нас это минус 22%. Я не внес еще две последние транзакции сюда. Что касается золота. Золото у нас как раз подскочило на негативных событиях. Я напоминаю, что я уже говорил, что золото растет на страхе и на неопределенности. То есть э, при каких-то опасных ситуациях э, средства перетекают в золото, потому что это защитный актив. И поэтому это спровоцирует его рост. Фондовый рынок у нас упал до э, уровня поддержки локальной. И здесь вырисовывается, кстати, не очень такая хорошая формация. Это у нас голова и плечи. Давайте я ее обозначу. То есть идет у нас восходящий следующий тренд. Здесь образуется первое плечо. Здесь голова. Здесь второе плечо. И потенциально можем пробить, естественно, линию шеи. Локальный уровень поддержки я обозначу вот таким вот образом Если мы его пробьем, то есть уйдем ниже текущего минимума То это уже будет, можно рассчитывать на пробой Цель головы и плеч Это у нас примерно 4000 долларов От 3800 до 4000 долларов Доллар-рубль у нас пробивает восходящий треугольник Который находится в данном месте Это глобальный восходящий треугольник на недельном таймфрейме Произошел закол, но полноценного пробития еще, конечно же, не было. Если вдруг мы пробьем этот треугольник, то потенциал будет. Давайте посмотрим, какой. Выше 100 рублей за доллар будет потенциал. Примерно 120-125. Итак, друзья, на этом наше видео по той концу. Сами решайте, пользоваться ли возможностью сейчас или нет. Если у вас возможность пользоваться возможностью, лично я показываю, что я делаю. А Можете за мной повторять, можете за мной не повторять, но я уверен в том, что я делаю На самом деле, когда я принимал решение, когда я делал только то, что считаю нужным, я никогда не оказывался в проигрыше У меня такой жизненный опыт, и я всегда поступал только так, как считаю мне отказался от высшего образования, я там то, то, все, и в итоге я достиг того, что имею сейчас. Поэтому ни одно мое решение не привело меня к негативным последствиям в долгосрочной перспективе. Поэтому лично я уверен в том, что я делаю. Всем желаю всего самого лучшего, друзья. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на телеграм-канал, там плюкую все свои покупки, ссылочка будет в описании, ставьте это видео лайк. Всем желаю всего самого лучшего, всем профита, мира, добра, любви и побеждайте. Всем пока.